Всем привет, друзья. Ну что? Сидим на карантине? Как же я завидую тем, у кого есть дача или частный дом, кто может выйти на крыльцо с утра с кофе, просто поставить мочку солнцу и хотя бы, мне кажется, не так грустно проводить это самоизоляцию. Но я не вдываю, а заказов нет, и поэтому это прекрасное время для того, чтобы заняться проектами для себя. Чем сегодня мы, собственно, и займемся? А Будем мы делать вот такие, такой наборчик. Я давно хотела сделать себе ложечку с вилочкой. Дуб. Такая вилочка. И, и пару ложечек. Ложечка получилась не чайная, не, не столовая, а такая десертная. Ну, и вилочка. Я думаю, этой ложкой я смогу все, собственно, есть. Это не мореный дуб, это вот такая древесина есть. Единственное, что я вот совсем буквально минут 20 назад пропитала маслом льняным. И поэтому она еще такая темноватая. Но когда масло питается, будет чуть-чуть посветлее. Я не стала морить ничем. Мне очень нравится, какая текстура получилась именно дуба. Вот. И, в общем, я очень сильно довольна. Я прям получила массу удовольствия, пока делала этот наборчик. Я вот, снимала видео, соответственно, как я ее делаю. И сейчас кто захочет, может посмотреть процесс. Хотела сказать пару слов, что а, ничто не вечно, и карантин закончится. Я думаю, что я думаю, что все будет хорошо, и нужно просто придерживаться правил и подождать, все это закончится, и жизнь снова войдет в обычное привычное русло. Хватит болтать, давайте вырезать ложки.